День добрый, я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии Продвижение в социальных сетях. Я продолжаю рассказ о замечательном боте, о лучшем боте для Facebook, который позволяет автоматизировать процесс размещения ваших сообщений в группах в социальной сети Facebook. В первом ролике я рассказал о подготовительной части, установке скрипта и <coughs>, выполнении самой длительной и нудной работы связанные с формированием списка групп в вашем профиле. Список групп это как раз те группы ваши целевые, по которым вы будете производить рекламу своих проектов. Процесс настройки профиля заканчивается тем, что вот этот список групп, которые вы сформировали в рекламном профиле, вы с помощью скрипта сбор групп, который также у вас комплект скриптов для фейсбука Вы список своих групп выгружаете в виде текстового файла. Напоминаю, текстовый файл хранится в папочке Сбор групп. Вот сформированный список групп, в которые вы вступили. Значит, как только у вас такой текстовый файл готов, то вы можете переходить к шагу номер два. Этот шаг настройка именно самого скрипта. Значит, скриптов тут для фейсбука целых шесть штук: Facebook один, Facebook два, Facebook пять, Facebook друзья и скрипт, о котором я сегодня буду рассказывать, это скрипт, который называется видео. Вот для того, чтобы начать настройку любого из этих скриптов, вы выполняете первую операцию: это создаете скрипту список групп, по которым он будет спамить вам для этого необходимо перейти в папочку где находятся ваши скрипты папочка хранится на диске c в каталоге осис24 в этой папке находится вот такой вот файлик который называется groups это и есть список групп по которым по которым будут производиться рекламирование ваших проектов в этом файле этот файл сейчас не пустой то есть разработчик скрипта. В качестве бонусного подарка, вот подарил вам адреса целых почти 450 групп из Фейсбука, куда вы можете размещать свои объявления, если они связаны с тематикой заработка. Да? То есть, если вы не имеете доступа к нашей закрытой группе, у вас нет доступа к нашей замечательной таблице, которую я назвал ⁇ Золотая жила ⁇ куда мы собираем список групп в различных социальных сетях. Вот, тогда можете воспользоваться списком, который предлагает вам разработчик. Еще раз повторюсь, их целых 450. Можете этот файлик куда-то сохранить, и потом по этому списку постепенно работать, вступать в эти группы. Что мы делаем в первую очередь? Вы выгружены в ваш список групп, который у вас хранится, еще раз повторюсь, хранится в папочке сбор групп вы этот списочек должны аккуратненько перенести в файл группы значит сделать это можно разными способами я вам покажу самый простой способ которым я воспользуюсь я например выделю эти группы из своего списочка обычной операцией копирования возьму их скопирую перейду в файл который называется группы Выделю все содержимое этого файла. Можете использовать правка для быстрого выделения. Удалю и все, нажму клавишу Delete. И сюда вставлю именно свои группы. У меня их тут получилось 60, я выбрал. но Я уже спамел некоторые группы. Я возьму, например, частично удалю первые. Хотя я точно спамил. Но я оставлю, например, 5 групп. Вот это тоже удалю. Вот такой кусочек. Вот смотрите, чем хорошо э, использование блокнота с плюсиком. Программки, которые тоже входят э, в комплект скриптов. Дело в том, что если вы используете блокнот, то он вам нумерует все строчечки. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5. То есть я сюда загрузил 5 э, групп. Каждая группа занимает отдельную строчку. Вот шестая строка я ее удалил, чтобы оставить именно 5 групп. То есть я сейчас настраиваю свой скрипт, который просто-напросто раскидает сообщение всего лишь в 5 групп. Вот эта циферка 5 мне пригодится. Значит, нажимаю на кнопочку сохранить. Вот для неверующих еще раз покажу. Вот этот файлик группы. И именно в нем находятся те группы, по которым мы будем спамить. Сейчас у меня тут всего лишь 5 групп. Что делаем далее? Далее начинаем настраивать сам скрипт. Выбираем скрипт, который мы хотим настраивать. В нашем случае это скрипт видео, потому что мы будем размещать посты э, с ссылкой на видеоролик. Щелкаю по нему правой кнопочкой, выбираю редактировать. Открывается вот такое вот окошко, пугаться тут ничего не надо. Даже если вы понятия не имеете о а программировании, вам нужно просто читать по-русски. Ищите, пожалуйста, в этом скрипте вот такое место. Оно у вас в 13 строчке. Здесь вам необходимо указать количество своих групп. То есть каких своих групп? Ну, то есть не тех групп, которые у вас находятся в профиле вашего аккаунта, а то количество групп, которые вы поместили, которые у вас находятся вот в этом файлике groups. У нас тут всего лишь пять их, да? Поэтому в настройках скрипта где он меня спрашивает, укажите количество групп, я пишу 5 групп. То есть будем размещать сообщения всего лишь по 5 группам. Ну, раз мы уже сюда попали, для продвинутых я покажу еще два места, на которые вы можете обратить внимание. Посмотрите, вот одно место, дата, источник данных. И стоит, источник данных, и стоит файлик, который называется групп почему я говорю что именно из этого файла берутся список групп потому что именно имя этого потому что именно этот файл прописан в установках скрипта и еще вам одна строчка тоже пригодится тоже она называется исходные данные даты source и файлик называется видео txt вот в этом вот файлике будет как раз и находиться а, текст вашего поста но это я забежал чуть-чуть вперед. Значит, вначале вам, но вам потребуется пока изменить только количество групп, то есть поменять только одну цифру. Вот я ее изменил на 5, теперь нажимаю кнопочку Save и закрываю свой скрипт сохранения. Вот практически все настройки скрипта. Но теперь вам нужно настроить сам ваш пост, то есть текст вашего поста. Для скрипта видео текст. Поста этого скрипта хранится в файле видео.txt. Я его открываю опять же текстовым редактором и меняю тот текст, который я хочу размещать в этой группе. Что вам нужно сделать? Заменить вот эту ссылку на ролик. Адрес ссылки желательно брать из менеджера видео. Вот взял, скопировал ссылку, удалил чужую ссылку и разместил свою удалил буковку с чтобы была прямая ссылочка да вот эти вот черные квадратики это псевдо символы это для красоты хотите их удаляйте хотите не удаляйте можете как то по другому выделить но я считаю что смотрится нормально и удалять их не буду. далее меняйте текст вашего поста что вы тут будете писать и как вы будете писать но это лично ваше дело я единственное что возьму вот поменяю последнюю строчку напишу техподдержка гарантируется и напишу что skype и укажу свой skype вот все изменения которые я сделал в этом посту Значит, самое важное обратите внимание вот на две такие открывающиеся кавычки вот весь текст вашего поста должен находиться между этими кавычками одна в первой строке и одна в пустой строке в конце вашего поста. Значит, если вы удалите эти кавычки, то скрипт будет работать неверно. И лучше, конечно, не использовать запятые, потому что запятые скриптом могут в... быть восприняты как окончание вашего поста. Поэтому воздержитесь от их использования. Все, пост я сделал, исправил, точнее, нажал на кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ закрыл этот файлик. Все. Настройки скрипта закончены. Теперь вам нужно его запустить. Вы выбираете этот скрипт, который запускаете, в моем случае это видео. В поле «Число повторений» вы указываете то количество групп, которые ему нужно обойти. Еще раз повторюсь, это то количество групп, которое сейчас у вас находится в файле «Groups». У меня их 5, поэтому я и пишу «5». Можете написать 6, потому что иногда скрипт э, ошибается. То есть можно одну, две группы, один, одно, два повторения добавить, но не больше. Если вы добавите больше, скрипт будет обходить ваши группы по второму кругу. Нам это абсолютно не нужно. Все, указал 5 и нажал на кнопочку Воспроизвести цикл. Все, друзья. Можете отдыхать или заниматься чем-то другим. Скрипт сам начинает... Заниматься постингом вашей группы. Смотрите, что сейчас будет происходить. Он войдет в первую группу из вашего списка. Вот вошел в группу, размещает текст вашего поста. Видите, появились звездочки черненькие. Ну, для красоты. Если бы сделали что-то другое, появилось что-то другое. Вот автоматически уже сам Facebook выдергивает ваш ролик, выдергивает описание по этому ролику, да? А скрипт только напросто нажимает на кнопочку опубликовать. Вот и на этом публикация поста в этой группе закончена. Стоят достаточные, с моей точки зрения, паузы. Сейчас скрипт немножко подождет, перейдет в следующую группу. И так далее. Так как мы сказали обойти 5 групп, то есть скрипт сделает 5 постов. Вы в это время можете спокойненько сидеть и заниматься чем-то другим. Можете взять вообще свернуть это окошко и перейти в какой-то другой браузер, заняться какими-то совершенно другими делами. Скрипт ваш будет прекрасно работать. Вот в этом вся и прелесть автоматизации работы а, в социальных сетях. То есть вы раз настроили все раз поработали, да, а потом уже автоматика начинает работать на вас. То есть топ время, которое мы потратили по настройке нашего профиля, по формированию списка групп, оно сейчас, конечно, уже раздается нам сполна. Вот, видите, скрипт работает, а вы в это время тоже работаете, занимаетесь какими-то другими делами. Когда скрипт заканчивает работу, вы можете проверить, что он вам наработал. Для этого вы можете войти в журнал действий, вот нажать на кнопочку журнал действий и посмотреть, что и куда размещался размещал скрипт ваши действия. Вот, пожалуйста, он мне разместил мое сообщение в пяти группах. Так, друзья, что я вам еще в конце порекомендую по более эффективному использованию по более эффективному использованию данного скрипта. Значит, первое. Как я уже сказал, лучше иметь несколько профилей. Ну, не меньше трех. Из каждого, в каждом профиле вы формируете список групп. Вот. И каждый этот список вы можете выгрузить и сохранить в отдельном файлике. Например, в каждом профиле вы вступаете в по 50 групп, используя скрипт сбор групп выгружаете их файлик и затем затем каждый файлик вы немножко по другому называете то есть например у вас может быть файлик с именем группа 1 это для первого профиля групп 2 групп 3 и так далее каждый файлик хранит список групп выгруженных из конкретного профиля в котором вы работаете но для себя можете как-то в профиле сделать пометочку, что это у вас первый профиль, это второй, это третий. но чтобы не путаться, можно, например, взять и где-нибудь в шапке вашего профиля, используя Photoshop, подрисовать цифру. Ну тогда уж вообще ясно будет, по какому профилю вы работаете, какой список групп нужно загружать. Где-нибудь вот здесь, вот, циферку 1. Взяли и нарисовали. Значит, все, что вам нужно будет делать в скрипте, это вносить два изменения. Посмотрите, какие изменения. Опять же, конечно, менять количество групп, но если вы во всех этих файлах выгрузите по 50 групп, то раз поменяете и все. И единственное, что вам нужно будет менять, это просто говорить, из какого файлика брать список для этого профиля. Например, вот для этого профиля вы можете сказать, бери мне список из файла «Groups1». Нажимаем кнопочку «Сохранить», запускаем скрипт, и скрипт начинает ходить уже по списку групп, которые он выдергивает из файла «Groups1». Ну, достаточно удобно и, и просто. Но это как предложение. Второе предложение очень эффективное, рекомендую вам его использовать. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь уже этот плагин установлен, этот плагин называется «MultiFox». Это очень классный плагин, который позволяет вам одновременно обрабатывать или работать с несколькими скриптами. Вот В комплекте, который вы получаете, есть скрипты для Facebook, для одноклассников, видите, и даже есть скрипт для euh, контакта. То есть вы вообще-то можете одновременно вы можете запустить три скрипта. И сделать это можно одновременно. Смотрите, как легко и просто. Вы нажимаете левой клавишей на плагин Multifox. И выбираете новый профиль. Видите, новое окошечко. Что происходит? Запускается еще одна версия Firefox. Видите? С теми же самыми скрип скриптами. Вот сейчас у меня их запущены две. В одном окошечке вы можете запустить плагин для Facebook. Во втором окошечке, например, можете запустить скрипт для, как, для контакта. Нажимаете еще раз. Открываете новое окошечко, если вам позволяет производительность вашего компьютера и скорость вашего интернета, можете запустить еще один скрипт, например, по Одноклассникам. И три скрипта будут у вас одновременно работать. Эффективность вашей работы увеличится в три раза очень вам рекомендую пользоваться вот этой вот функцией не рекомендую конечно во всех окошечках работать скриптами с фейсбука то есть работать сразу там например тремя профилями это может закончиться ну, очень плохо блокировкой значит большое спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца если у вас какие-то есть вопросы по использованию скрипта пишите их пожалуйста в комментарии под данным роликом если нужен вам этот скрипт либо обращайтесь автору скрипта он его продает за 23 доллара либо обращайтесь ко мне я скорее всего продам вам его дешевле а если вы участник нашей закрытой группы то вы получаете его вообще за спасибо всем удачи до свидания